Анекдот, Анекдотный, сегодняшний. Но ну, вот, кум идет мимо кума. Приходит, дай к куму зайду, давно он не заходил, что он там делает. Ну, он заходит такой, блядь, кто-то в самогонку варит, кум. Он говорит, слышь, мне тут позвонили, блядь. Я должен от отбыть. Там уже начала самогонка капать, наик. как никак, нах, надо гнать. За меня выгонишь. А как раз это же было зимой, вот, блядь, сходи в прорубь нахуй, со льдом, ледяной водой, со льдом приноси нахуй и гони нахуй. Ну, так и сделал. Ну, блядь, смотри, перегрелся, змеевичок, нахуй, ебать, и попиздил, блядь. Ну, раз приходит назад, нахуй, смотрит, блядь, э, самое, заходит с ведрами, смотрит только самого аппарата менты крутятся нахуй. Крутится, крутится, он, опань, ты попался, блядь, говорит, самогончик, нахуй, пиши как было, блядь, он, ну ладно, давай, напиш, ну, написал, нахуй, блядь, они обрадовались, вроде, блядь. ну и засчитывают, нахуй, читают, нахуй, вот, что ты там хуйню написал, блядь, он, да, ты, это самое, ну, и, а какой хуйню написал, вот, ты шел мимо Кума, да я к Куму зайду, а сюда захую Куму захожу, а там, блядь, а тут нахуй, блядь, два мента самогон валят. Что, блядь, я, я, ч ⁇ я, ч ⁇ два мента самогон валят, блядь. блядь. Я что-то пропустил, наверное, ⁇ баный урок.